Доброго времени суток, мои дорогие и любимые подписчики и гости канала Истина Таро. Вас приветствую я, Катерина. Сегодня я проведу очень сильный заговор, заклинание для мужчин на то, чтобы ваша женщина ушла от вашего соперника, дабы разлучить их прослушивать данный ролик нужно от начала до конца это является обязательным условием и чем чаще вы будете его прослушивать любое время суток это от этого не зависит то тем быстрее ваша женщина уйдет от вашего соперника и вернется к вам итак я проговариваю вы повторяете за мной начинаем черт идет водой волк идет горой они вместе не сходятся, дума не думают, мысли не мыслят, плоду не плодят, плодовых речей не говорят. Так бы и рабы Божии имя этой женщины и вашего соперника, мыслей не мыслили, плоду не плодили, плодовых речей не говорили. А все бы, как кошка с собакой, жили. Стану я раб Божий, ваше имя, Не благословясь, И пойду, не перекрестясь. Из избы не дверь мне, Из ворот не воротами. Выйду подвальным бревном,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 Одной думы не думают и совет не советуют. Так бы раб Божий, имя вашего соперника, с рабой Божий, имя вашей женщины, на одной лавке не сидели, в одном бы окно не глядели, одной бы думы не думали, одного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 Из избы не дверьми, из двора не воротами. мышьей горой, собачьей тропой, окладным бревном. Выйду на широкую улицу, спущусь под крутую гору. Возьму двух гор земельки как гора с горой не сходится, так же раб Божий, имя Вашего соперника, с рабой Божьей, имя Вашей возлюбленной, не сходился, не сдвигался, гора на гору глядит, ничего не говорит.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 слово для того, чтобы этот посыл направить на Вселенную, чтобы побыстрее он начал действовать. Также напоминаю вам о том, что вы можете заказать у меня персональный расклад на картах Таро, чтобы увидеть, какое все-таки положение вещей, как относится ваш соперник к вашей любимой женщине, что у них происходит на данный момент, что будет у них в будущем, что будет в будущем у вас с вашей возлюбленной, на которую мы будем смотреть, заказать персональный талисман, амулет, который поможет побыстрее вернуть вашу любимую, либо поможет в решении ваших каких-либо жизненных проблем. Это могут быть финансовые какие-либо проблемы. Мы сделаем все, чтобы вы с этих ситуаций вышли и помочь вам побыстрее решить данные проблемы. Итак, если вам был полезен этот ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, пишите мне, звоните. Я всегда буду рада вам помочь. С вами была я, Катерина Таро. Пока-пока.